Что стоит за чувством жалости и какие последствия в жизни человека наступают вследствие трансляции этого чувства? Давайте представим, что вот какая-то мама, когда ее ребенок пытается самостоятельно что-то сделать, например, там домашнее задание по школе, у него что-то не получается, и, она, и он начинает капризничать. «У меня не получается, мне, мне сложно, да как это понять?» И когда мама жалеет, она к нему подбегает, «Ой, ему сложно, давай я тебе помогу!» И она начинает все делать за него. Лишь бы ребенку не было так тяжело, нужна помощь, да? Если на продолжительной основе, мы жалеем этого ребенка, Что с ним происходит? В его подсознании записывается такая связка. Так, я поплакался, я пожаловался, из-за меня решили проблемы. Это, э, как сказать, энерговыгодно, да? Я сохраняю энергию, я получил энергию от другого человека, решил свою проблему с помощью другого человека. Впоследствии... Если в течение всей жизни, всего детства, да, ребенка такого жалели, он вырастает а, созависимым человеком. Созависимый это значит, я не могу без другого ничего. Я без другого человека сам ничего не могу. Я не самостоятельный. И если этот мальчик заводит отношения, он выбирает себе девушку, которая сможет решить за него, за него проблему. Он может опять плакаться неосознанно, да? У меня там вот такие вот такие проблемы, мне было вот так вот так тяжело, и как раз-таки на этот рассказ клеится та девушка, которая как и мама пожалеет, ведь эта жалость, оно такое теплое чувство, похожее на любовь. Таким образом. Та мама, которая всю жизнь делала за ребенка, его ответственность брала на себя, делала все за него, она таким образом отрезала у него ручки и ножки. Сам он ничего больше не может. Получается, что мама взяла ответственность ребенка на себя. И ее жизнь, получается, она ушла со своего места. И когда в ее жизнь приходит какая-то ее проблема, она же не решается, она же решает проблемы этого ребенка, и она чувствует груз и тяжести, потому что на две жизни одному человеку ресурсов не дается, Все ресурсы даются только на вас, чтобы решить ваши собственные проблемы в жизни. И многие скажут: ну как, это же ребенок, да, ему нужна забота, внимание. Но вы смотрите по возрасту ребенку По возрасту ребенка. Потому что есть некоторые дети, ему 6 лет, да, а его еще одевают и обувают самого. Или там 10 лет, за него в квартире все приберут, он сам никогда не убирался. И не знает слова ответственность вообще. С уроками ему помогут, все сделают. И так далее. Казалось бы такая мелкая, простая вещь. Но если она существует в жизни людей на регулярной основе, происходит вытеснение, вытеснение ролей. Ни один из этих людей не живет своей жизнью. Чаще всего дети, у которых гиперответственные родители, да, они вырастают с какими-то зависимостями. Получается... Они родились для того, чтобы стать самостоятельным, да, преодолевать какие-то сложности, учиться жить самостоятельно. Но у него эту потребность внутреннюю отняли, его место в жизни, скажем так, заняли. Мама заняла его место в жизни. Есть такая книга «Материнская любовь». Там описывается, что ребенок такой в гиперответственной семье вырос, и в 21 год, по-моему, он попал в аварию и погиб. И это с духовной точки зрения очень объяснимо, потому что его место в жизни забрали родители. Все, что должен был делать он, делали за него родители. Таким образом, у него своего места в жизни нет, и он ушел из жизни. Вариантов много. Либо они уходят из жизни такие дети, либо они находят себе партнера, который будет продолжать давить их самостоятельность, да, и они будут чувствовать все более незащищенными себя в этом мире, потому что сами ничему так и не научились, либо различные зависимости и так далее. Когда такой человек вырастает, да, он ничего сам не может, его, в принципе, другие люди, да, мама, папа любит, но другие люди-то э, не будут любить его просто так. Все-таки взрослые люди э, уважают и любят людей за что-то, за то, что они что-то несут в этот мир хорошее, позитивное, да, своим примером, свои знания, умения, свои положительные чувства, внимание, любовь, принятие, да. Поэтому жалость за жалостью стоит, стоит чувство «я в тебя не верю», «я не верю, что ты справишься». И человек, который сам жалеет своих подопечных, детей, либо мужа, либо жену, есть его вторая сторона. Если я вас жалею, значит, когда у меня в жизни возникают трудности, я тоже могу позволить себе, пожалеть себя, чтобы вы меня пожалели. Могу позволить себе жаловаться и ничего не делать, не решать свою проблему. Это позиция ребенка, инфантилизма. Это неуверенность в себе, неуверенность в том, что я справлюсь, в том, что я решу любую проблему, а человек вообще действительно такой, Такое существо, которое может справиться с абсолютно любой проблемой. С абсолютно любой. Вот какая бы сложность в жизни ни была, человек все может решить и исправить так, как ему хочется, так, как ему нужно. Поэтому жалость, которая кажется на первый взгляд, такое теплое, приятное чувство, да на самом деле имеет очень разрушительный характер и меняет все. Замена ролей происходит у людей в жизни. Поэтому понаблюдайте за собой, когда вы жалеете других людей, когда вы жалеете себя, избавляйтесь от этого чувства. Начинайте брать ответственность за свою жизнь на себя. Ответственность за жизнь других людей на себя брать не нужно. Если вы поверите в себя, что вы справитесь со всем, вы это увидите, увидите свои результаты, да, когда перестанете себя жалеть. Вы поймете, что действительно каждый человек может. И вам уже не захочется никого жалеть и ни за кого не решать никакие проблемы. Особенно э, плачевно это сказывается на мальчиках, на маленьких мальчиках, у которых гиперответственные мамы или папы. Потому что мужчина, он становится мужчиной в преодолении трудностей. Когда мы видим мужчину, который там, этого добился, этого добился, ему же не с неба все это упало, да? Он преодолевал какие-то трудности, он познавал этот мир. И он этого добился, и вот мы его уважаем. да? Но мужчина, который сидит, плачет ищет, кто бы ему помог. Но кто такого мужчину уважает? Я думаю, мало таких. да? Впоследствии у него большие сложности и в отношениях, с созданием семьи. Поэтому мамы, которые жалеют своих сыночков и дочков, вы портите жизнь своим детям. Позвольте им самостоятельно решать те проблемы, с которыми они могут справиться в данном возрасте. Главное, детям нужна ваша поддержка. Ты справишься, ты молодец. У тебя все получится. И так далее. Ты же у меня умный, ты классный. Давай, подумай. Хорошо, подумай, как решить эту проблему. У тебя обязательно все получится. Я в тебя верю. Обратная сторона жалости это вера. Очень легко звучит на словах. На практике, конечно, достаточно сложно да, отследить и произвести замену жалости на веру. Но все в ваших руках. Если вы действительно хотите получать от жизни другие результаты, у вас все получится. Спасибо всем за внимание. Благодарю вас что вы присутствуете на моих лекциях, мини-лекциях. До встречи в следующих видео. Пока-пока.